Всем привет! С вами Виктор Бандалет, и я принял э, от Олеся Тимофеева вызов э, по акции ЛС Айсбоки Челлендж, которая проходит, э, как сказать правильно, акция благотворительная э, в помощь э, заболеванию с, э, одной из разновидностей склероза. У вас есть выбор, либо поучаствовать в этой акции, либо в этот фонд пожертвовать 100 долларов, либо можно то и другое сделать. И по правилам, после того, как я вылью на себя ведро со льдом, я сделаю вызов тоже нескольким людям, либо какой-нибудь аудитории, для того, чтобы эта цепочка продолжалась. Эта акция уже заполнила весь интернет, и ее... Ей участвуют и Вин Дизель, и Барак Обама, и Билл Смит, и Ричард Брэнсон, все-все-все звезды. И пришел момент русскоязычного пространства, и теперь мы запускаем этот вызов в Беларуси, так что давайте держитесь. После того, как я пролю на себя воду аду со льдом, я сделаю вызов людям, которые должны тоже это выполнить на протяжении 24 часов. Итак... stage, I walk the place, my record gets played, sector gets step to get paid, from the big smoke to the county of in a trouble gotta hit record still on the And that don't matter, we rock silence all like I'm a boxer. My team I'm talking soccer. Эм, на протяжении 4 часов я вызываю на эту акцию Артема Нестеренко, Алексея Лимского и э, тот, кто каким-то образом связан с командой А2 Network. Давайте удачи, вам всего лишь 24 часа. Принимаете ли вы это участие? С вами был Виктор Вандолет. Пока-пока.